Россия лишила НАТО преимущества в акватории Средиземного моря. Странам Североатлантического альянса пришлось расстаться с доминирующим положением своих военно-морских сил в Средиземном море в связи с резким ростом боевого могущества ВМФ и ВКСРФ. Россия поставила на вооружение своих истребителей, бомбардировщиков и боевых кораблей мощное ракетное оружие и продемонстрировала его потенциал в Средиземном море, пишут эксперты китайского издания Зина. Пересказ публикации представлен полит Россией. Чтобы противостоять наступательным возможностям НАТО, ВМФ РФ собрал в Средиземноморье серьезные силы. В маневрах были задействованы три ракетных крейсера, отмечают авторы публикации. Кроме того, на авиабазу в сирийском Хмеймеме были впервые переброшены российские истребители МИГА-31 с гиперзвуковыми ракетными системами «Кинжал» и стратегические бомбардировщики Ту-22-3 с мощнейшими противокорабельными ракетами х 22 Это оружие нельзя перехватить любыми средствами ПВО и прозападных стран. Так Россия лишила преимущества в акватории Средиземного моря не только обычные боевые корабли стран НАТО.